Привет всем, меня зовут Данил, вы на канале ТВ. Поставь лайк, подпишись на канал, а также можешь написать комментарий. Ну а сегодня я расскажу, как начинала свою ютуберскую карьеру. Канал ютубера под названием Раша, которого зовут Денис. Денис Никоркин, его фамилия вконтакте. Как не знать мне, поскольку я с Денисом сам лично знаком уже давно, тем самым я сегодня хочу рассказать, как начинал свою карьеру Дениска. Также в этом видеоролике будут фрагменты из старых видеороликов Дениса, которые я вчера оторыл на видеохостинге. Старить его канала Дениски я не смог найти видеоролики, поскольку канал, его тут э, заблокировали, потому что его сначала украли, когда э, были массовые кражи YouTube каналов а потом его удалил э, сам YouTube. Не знаю, по просьбе Дениса или нет, а, о, об этом он... Э, я думаю, напишет в комментарии под этим видеороликом, потому что этот видео будет просмотренным самим Денисом, поскольку также может быть и на стариме. Первый канал я нашел, о котором я знала давно и от чего я узнал про Дениса, это канал. Никоркин на этом YouTube канале он снимал разные видеоролики, которые были популярны в свое время. Например, сколько э, получится поймать в автомате, хватай за энную сумму денег, превьюшки где-то вот -то этих видеороликов будут. Также есть. И другие у него видеоролики, превьюшки также будут где-то на этом видеоролике. Эти превьюшки я оторыл в нашей э, местной э, группе, с, э, связанной с Ютубом, где Денис публиковал э, свои видеоролики, что мы, э, его коллеги, просматривали его видеоролики. Также я репостил свои видеоролики в эту группу и тем самым множество барнаульских ютуберов постили свои видеоролики на эту платформу ссылка на эту группу будет в описании кто хочет посмотреть с какой группы Дениска пиарил свои видеоролики старые. Также вы можете посмотреть в описании. Но этих видеороликов не будет, потому что связанные с этими видеороликами YouTube-каналы был заблокированным YouTube, поскольку его украли перед блокировкой у Дениса. Потом он создал новый канал, который назывался... И не помню, как назывался, но э, связан он был уже с тематикой Stand of 2. И получается он э, набрал за несколько месяцев 5000 подписчиков, э, тем самым он э, после преодоления 5000 подписчиков за такой короткий промежуток времени, он продал этот YouTube канал за большое количество денег. Потому что монетизация на данном YouTube канале уже была подключена. Каналы э, с подключенной монетизацией за стоят от 30 тысяч рублей. Э, также после того канала standoff 2 э, но под названием другим, но связанная с тематикой стендов оф дуа он создал потом канал, который называется в данный момент Rush, на котором около более 300 тысяч подписчиков и за около 6 месяцев он добил свою цель сто тысяч подписчиков и сейчас на данный момент у него уже есть серебряная кнопка ютуба с чем я его и поздравил в личные сообщения также сейчас я ему желаю одного миллиона подписчиков я надеюсь ты эту цель скоро добьешься с какими темпами ты сейчас растешь и на надеюсь ты в кон до конца следующего года э наберешь 1 миллион подписчиков и э проведешь фан-встречу в моем городе э как в моем э в нашем с тобой городе также я хочу рассказать с какого Дениска города поскольку я тоже знаю это э, дело. Он э, с поселка Алтай, который находится в э, Казахстане. Второе название этого э, поселка теры города Зеврянов. Э, с этого города он э, и начал, начал свою блогерскую карьеру, которая и дала... Самый главный путь блогерства Дениску И с того города у него появилась первая сотня тысяч просмотров на видеоролике, первая тысяча подписчиков на его канале Никоркин и первая фан-вторечья, на которой пришло. Очень и очень много его подписчиков. Которые он проводил на какой-то площади в Заряновске. Я не помню, как она называется. Потом он переезжает в мой город. В город под названием Барнаул. Чтобы не перепутать, я думаю, село Алтай и Алтайский край. Алтайский край это такая попа мира, который, в центре которого находится город Барнаул. Но не обессудьте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. Несколько флаг фрагментов старых видеороликов я может смонтирую в момент этого видеоролика. Несмотря на каком сервере в игре Warface, наверное, каждый сталкивался с такими ситуациями. Здорово! Всех с наступающим! И по этому поводу мы решили объявить вам конкурс. Первый в мире конкурс от Happy Fridays. Новогодний мега-обзорщик. Правила... Или в конце данного видеоролика. Также подпишись на мой канал. Ссылка на красную кнопку будет внизу. Также можешь написать пару слов в комментариях и также нажать на лайк и колокольчик. Всем удачи и всем пока!